Здравствуйте, уважаемые подписчики и люди, которые наслаждаются недвижимостью Сочи. Меня зовут Иван Залозный, я представляю компанию Сочи ЮДВ. Я являюсь специалистом именно по домам, по коттеджным поселкам, по таунхаусам. И вашему вниманию хотелось бы представить, неоднократно уже анонсирован на нашем канале, поселок. Называется это КПНОВА. Концепция данного поселка подразумевает как отдых, так и Пассивный доход от сдачи в аренду Здесь будет управляющая компания Сейчас вы поймете, почему этот поселок является уникальным Дома уже стоят Сейчас проводятся фасадные работы Работы по участку Сейчас временный въезд отсюда Здесь, кстати, будет расположена коммерция за забором Там будет ресторан, магазин Находится рядом дорога, сразу говорю но, честно говоря, с поселка эту дорогу не так слышно. Это сейчас очень громкие мотоциклы. Поселок состоит из домов в едином стиле. Они разделены как э, на два, то есть дуплексы, так и на триплексы. В продаже осталось не так много домов. Сейчас мы подойдем э, к домам, которые уже э, с фасадом. Сейчас проводится благоустройство участков. Параллельно идет остекление. В некоторых домах отсутствует лестница, потому что некоторые дома выкупают полностью как виллы. И уже делают единую лестницу. Потому что в тех домах, которые проданы, лестницы срезали. Концепция поселка, сейчас кратко расскажу, заключается в том, что вы находитесь в трех минутах от аэропорта, но при этом вы не слышите самолетов. Практически все дома имеют вид на горы. Закрытая территория. Есть управляющая компания, которая будет э, сдавать часть э, апартаментов. Э, ну, как те кто, э, те, кто решит сдавать, да, то есть здесь будет уже посуточная или помесячная сдача домов. Территория не очень большая, но она компактная, комфортная. Площади триплексов от 81 квадратного метра в месяц с балконом на втором этаже. Дуплексов 91 квадратный метр. У каждого дуплекса имеется свое парковочное место. Сзади участок будет также облагорожен Будет возводиться еще дополнительный забор Который закроет Шум подавляющие щиты Вот а газель проехала Мы ее даже не слышим вот, Здесь дополнительно 4 метра будет От каждого дома отступлено И облагорожено Все коммуникации центральные Что немаловажно Есть общий подогреваемый бассейн Будет спортивная площадка вот В данном месте будет также баня Русская баня на дровах Каждый из собственников домов Может после голосования с остальными Самостоятельно, бесплатно Пользоваться инфраструктурой Сейчас уже начинается озеленение Прошу прощения, режут бордюры Озеленение согласовывается с каждым собственником Весь поселок будет не в асфальте, а в наливном покрытии Которое гладкое, как в торговых комплексах, на, пар на паркингах Оно безопасно для детей То есть если они случайно упадут, то они не повредят себя То есть здесь будет въезд в данном месте, в поселок в двух минутах ходьбы за этими домами пятерочка. Очень большая инфраструктура по улице Ивановская. По этой же улице вы попадаете с аэропорта. Мы находимся на развязке Краснополянского шоссе, где вы можете спокойно и на Красной Поляне, и в Сириус, буквально за считанные минуты выехать. Сейчас зайдем в дом и посмотрим качество постройки и вообще как можно распланировать дом. Каждый дом имеет панорамное остекление. Можно сделать дополнительные выходы, как здесь, можно оставить окна, то есть на вашу террасу можно делать выходы. Этот дом уже продан, он как раз распланирован в единый дом, в одну виллу, вот о чем я говорил, лестница была, ее спилили, поэтому сейчас дополнительные лестницы э, временно не делают, а по согласованию с собственниками можно залить лестницу, можно сделать ее металлической, в общем на ваш вкус. То есть первый этаж абсолютно правильной формы. Перейдем на второй этаж. Второй этаж также можно распланировать, как вам удобно. Но ну, мы сейчас смотрим целую виллу. Вот так вот даже лучше посмотреть можно. Вид на бассейн у каждого дома. В принципе присутствует, вы за ребенком за своим можете приглядывать. Выход на балкон. Балкон будет остеклен. Сейчас выйдем с другой стороны. Вот, на соседней вилле э, уже полкон остеклен, как вы видите. Здесь такое же остекление, контурная подсветка. Все будет замечательно. И предлагаю еще пару слов обмолвиться с отделом продаж, чтобы они могли провести презентацию, потому что поселок действительно достойный. Конкурентов ему в сегменте отдыха нет. То есть вы можете вместо квартиры или апартамента приобрести себе таунхаус. В поселке, который содержит всю инфраструктуру для отдыха, в близости от моря. И в то же время толпы туристов вас не будут досаждать своими криками, когда они отдыхают. Здесь абсолютно закрытая территория, у вас ни соседей, кроме тех, кто приобрел здесь виллы или таунхаусы, никого не будет. Что... Вы можете даже посмотреть э, в данной локации и вообще в сторону Красной Поляны, сколько сейчас стоит снять дом посуточно, э, круглогодично. И, э, естественно, эти дома не будут обладать такой инфраструктурой. Возможно, где-то будет баня, возможно, где-то будет бассейн. Но баня будет маленькая, бассейн будет маленький. Да? Здесь вы получаете всю инфраструктуру э, в вашем доступе. Достаточно солидных масштабов, где вы можете уже спокойно даже поплавать. Не просто окунуться, а поплавать. И ценовой диапазон можно приобрести без ремонта в пределах 25 миллионов. Танхаус. Шикарное предложение, как я считаю, в данном ценовом сегменте, не имеющее аналогов. И зададим пару вопросов отдела продаж. Мы находимся в отделе продаж КП Нового. Всем замечательная привет. Кира, которая нам сейчас я задам вопросы, она ответит нам конструктивно, обстоятельно, чтобы больше подробностей знать о поселке. Хотелось бы узнать, так скажем, те люди, которые здесь приобрели, или лицо покупателей, которые здесь приобретают в основном дома, ваши замечательные виллы, танхаусы, какие они? А, портрет покупателя. Да, да, я немножечко вам об этом расскажу, кто у нас приобретает, кто приобретает таунхаусы. Смотрите, а, наш омхаус делится на три типа. Можно приобрести его для собственного проживания, можно приобрести его для отдыха и можно приобрести его для пассивного дохода. В принципе по всем этим трем пунктам, любой ваш клиент попадает в цель. А если мы рассматриваем с вами покупателя там для жизни, да, идеально, идеально все, идеальная локация, идеальное месторасположение, идеальные разъездные пути. Это все зависит, это все подходит также и к тем людям, которые приобретают именно для отдыха, да, например, во-первых, у нас здесь рядом находится аэропорт, зная город Сочи, который у нас каждый день заполняется туристами, людьми, пробки становится все больше, соответственно, мы именно, да, действительно находимся в такой локации, где удобно все, аэропорт 5 минут, поляна 20 минут, Сириус 5 минут, все рядышком, это огромный плюс. Вот, поэтому у нас приобретают именно как и для жизни, именно как для отдыха, ну и, конечно же, для пассивного дохода. Сделая акцент на пассивном доходе, у нас будет в дальнейшем доверительная компания, которая полностью возьмет под реализацию таунхаус ваш и будет его полностью вести, и вам за это будут приходить, соответственно, хорошие Хорошие денежки, так скажем, да, соответственно, работает доверительная компания как, 70% полностью вы, как собственник, получаете прибыль, 30% они забирают себе, но соответственно, полностью берут на себя все расходы рекламы, выселения, заселения, ну, в общем, все эти моменты, конечно, и вы, находясь в другом городе, спокойно получаете свой пассивный доход. Поэтому наш комплекс подходит абсолютно под любую категорию покупателей. Вот здесь я хотел бы уточнение. Сейчас был большой бум на сервисные апартаменты, и там, как правило, есть ограничения. То есть 20 дней, 28 дней человек может проживать в своем апартаменте, остальное время он сдает как коммерческий проект. Я так понимаю, здесь таких ограничений нет. Человек может самостоятельно хоть... Весь все будет. верно, да, смотрите, у нас нет, мы не отельный оператор, да, у нас в любом случае будут лояльные условия, и именно покупатель выставляет свои требования, но в любом случае, если клиент покупает больше все-таки для сдачи, он должен и сам понимать, да, в какой период лучше сдавать, в празднике, естественно, более это, и ну, более да. выгодно, да, идет спрос летом, также, например, если горнолыжный сезон тоже, там зимние, вот эти периоды зимние, зимний сезон, естественно, да, он более выгодный и, соответственно, больше заработает ваш покупатель, но если он хочет проживать, например, 3-4 месяца в году, остальное сдавать, проблем никаких нет, это полностью все будет у нас прописано в договоре, поэтому у нас ограничений с этим абсолютно никаких. Своей стороны, хотел бы сказать, что, в принципе, аналогов этому проекту не существует, как правило, либо апартаменты, которым человек сам занимается, во-первых, высокая коммуналка если, не нах... если проект, так скажем Не стартанул хорошо да, То возникает ну, Проблема с тем, что Доходность не такая высокая И раскачать уже, если не зашел да, Отель, там, апартаментный комплекс тяжело В данной ситуации Посмотрите просто на Авито, да, на Циане Сколько стоит аренда домов В сезон Вы будете приятно удивлены В том, что В принципе, апартамент в 20 квадратов не сможет вам дать такого дохода, как дом. Часть дома, так еще инфраструктура, еще и, пожалуйста, у вас будет инфраструктура как отельного уровня, да, то есть бассейн, спа-комплекс, как консьерж-сервис, да, заказ такси, постирка да, вашей одежды, если вам это нужно. То есть полный сервис, трансфер, да, вы можете заказать на Красную Поляну, покататься, вообще не заморачиваясь ни о чем, да, то есть компания может приехать, отдохнуть, до моря доехать, до Красной Поляны доехать, то есть у вас, самое главное, 5 минут до аэропорта, вы прям залетаете в этот поселок, и мне очень нравятся дома, концепция домов, действительно, селфи. Контент для Instagram, Инстаграм, да. Инстаграм. Запрещенное, так скажем, в России у нас <laughs> приложение. Но тем не менее, кому хочется, да, то есть показать себя на фоне красивых вил, вариант отличный. И отдохнуть всегда будет здесь приятно. Рядом еще коммерция, пятерочка. Прям вот выходишь и пятерочка, и другая коммерция, пожалуйста. Также еще здесь. Да, будет конечно, у нас здание. также здесь планируется. Небольшая коммерция, где, конечно же, будет небольшой кафе-мини-маркет. Именно ориентир на жителей комплекса. Но и всегда говорю, что мы живем в современном мире, как ни крути. поэтому наша локация идеально позволяет заказать вообще всю доставку из любых ресторанов. Из ресторанов Новикова и так далее. Ну и, конечно же, там, доставка продуктов из любого мини-маркета. Сюда абсолютно все а Еще хотелось бы отметить, что здесь нет никакого соседства. То есть вы вокруг будут заборы. То есть мимо вас никто проходить не будет, а, только те, кто здесь проживает, это будут ваши соседи. То есть детей можно выпускать, бассейн с каждой виллы видно, то есть вы можете наблюдать за своим ребенком. А, здесь система видеонаблюдения, умный дом везде будет. то есть ну, Концепция шикарная, я аналогов не знаю, как бы, если вы знаете, пишите в комментариях. Буду приятно а удивлен. Но если рассматривать именно наши локации, то 100%. И хочу также сделать акцент а, именно на нашем комплексе, на наших фишках. Да? Что самое главное, во-первых, это опять же повторюсь локация, это очень важно. Во-вторых, мы находимся полностью на равнине. Хотя, если рассмотрим наши соседства, то это все идут коттеджные поселки на горах. Это опять же наше преимущество. Но еще раз, это конечно же концепция, концепция нашего комплекса. Он стильный, он всегда будет в моде, он всегда будет в тренде. Будем говорить новыми, красивыми, новомодными словами, <соответственно. соответственно> тренде, там все вот эти истории. Поэтому, ребят, приезжайте, покупайте. Есть еще что покупать, на самом деле, хотя осталось совсем-совсем мало Подтверждаю, вот мы <соответственно> недавно забронировали вью, да, как бы, ну, выбор очень ограничен, и аналогов не знаю, поэтому Нужно приобретать из того, что есть Друзья, еще хотел бы сказать Если у вас есть какие-то предпочтения по домам что, какой, Какие дома для вас интересны Пожалуйста, пишите в комментариях Или связывайтесь с нами И мы будем в такие замечательные поселки К сожалению, аналогов нет Но если что-то другое вам интересно Мы обязательно съездим, снимем для вас И, так скажем, будем дальше вести общение По поводу того, что вам подходит, а что не подходит Спасибо за внимание Всем спасибо. Спасибо, Кири. Всем пока. До встречи.